Всем привет! Меня зовут Кузнецов Никита и вы смотрите канал «Настольный теннис для всех». В этом видео э, я хотел бы рассказать о такой теме, как использование э, знаков при подаче, при парной игре на счет. Я думаю, все любители настольного тенниса э, смотрели э, прошедший в Германии чемпионат мира, в том числе смотрели и парные встречи и обращали внимание на то, что спортсмены постоянно друг другу показывают, что они будут подавать, какая подача может быть с нижним вращением, с верхним, быстрая она может быть короткая. То есть это делается для того, чтобы ваш оппонент, с кем вы играете пару, ждал и мог уже планировать какую-то комбинацию, исходя из того, какую подачу вы подаете. Теперь давайте рассмотрим непосредственно эти знаки. Ну и теперь непосредственно сами знаки, как обозначаются подачи. Первая подача с нижним вращением. Она обозначается вот так. То есть палец вниз, а это подача с нижним вращением. Далее, плоская подача. Показывается кулак. То есть э, все значения вы должны показывать под столом, то есть чтобы оппоненты не видели э, то, то, того, какую подачу вы хотите подать. Далее подача с верхним вращением, вот так, либо вот так. То есть э, движение руки вверх, ваш оппонент будет понимать, что вы хотите подать подачу с верхним вращением. Далее э, подача с обратным вращением, как бы показывается таким образом, то есть, обратное вращение а, боковая подача это знак таким образом то есть в бок подача будет с боковым вращением либо вот так показывают в обратную сторону смотря в какую сторону будет вращение ну и а, такими обозначениями короткая подача а, быстрая подача либо длинная подача в принципе все эти знаки они как бы универсальные и а, существует как бы единая система ну может быть кто-то немножечко их там усовершенствует и более подробно а, описывает то что он хочет подать с помощью этих знаков но в принципе как бы, а, все это универсально и а, ваш оппонент а, всегда поймет то что вы хотите сделать а, вообще а, как бы в боевых условиях да, приниженных реальности это выглядит следующим образом а, то есть а, если я хочу подать подачу Например, снижение вращения. Я приготовился, стою здесь, отвожу руку, показываю своему оппоненту, что я хочу сделать и подаю подачу. Ну что ж, э, на этом у меня все, надеюсь мое видео было полезным, играйте в настольный теннис, играйте на счет, используйте полученные в моих видео знания и до новых встреч, всем пока, на связи был Кузнецов Никита.